Всем привет! Меня зовут Дарья и это новый выпуск канала Мята Лайф. К нам часто обращаются клиенты еще на этапе выбора квартиры. В этом случае наша задача помочь с выбором оптимальной планировки. В этом видео мы хотим поделиться с вами нашим опытом. Сегодня на реальном примере мы покажем, как из двух квартир выбрать наилучшую. У нас есть две трехкомнатные квартиры, расположенные в одном доме. Одна стандартной, правильной формы, а другая полукруглая. Полукруглая квартира расположена на первом этаже со всеми вытекающими последствиями. Я живу в первом подъезде на первом этаже в первой квартире. Ко мне ходят алкаши за стаканом, случайные бабки в туалет, электрики за стремянкой, прохожие за адресом, находят ну, все, кто не попадя. Ну. Квадратная расположена на двадцать четвертом этаже. Это отсутствие пыли, шума и прекрасный вид из окна. В полукруглой квартире функциональная прихожая, а в квадратной квартире маленькая прихожая и узкий длинный коридор. В квадратной квартире можно снести только одну стену, в то время как в полукруглой квартире мы можем снести все стены, открывая широкие возможности для дизайна. Обратите внимание на расположение квартиры по сторонам света. В полукруглой квартире окна выходят на восток, в то время как в квадратной квартире на юго-запад. Но Окна двух спален выходят на южную сторону. Квадратная квартира имеет возможность сквозного проветривания, чего нет в полукруглой квартире. Важную роль в квартире имеет расположение санузлов. В квадратной квартире два санузла. Они расположены рядом с друг другом и имеют меньшую общую площадь по сравнению с полукруглой квартирой. Полукруглая квартира будет намного светлее за счет широких оконных проемов. Зато у квадратной квартиры Балкон удобной формы с точки зрения организации пространства, в то время как у полукруглой квартиры функционального пространства в два раза меньше. После небольшого сравнительного анализа полукруглая квартира победила со счетом 5-3. Казалось бы, нестандартная планировка не может конкурировать с привычными формами. Приятный бонус, сэкономленные 300 тысяч можно потратить на дизайн-проект и останется немного на комплектацию. Если вы столкнулись с похожей проблемой, мы поможем вам. Обращайтесь в дизайн-студию Мята. Мы поможем выбрать оптимальную планировку, сделав сравнительный анализ и дав подробную консультацию. И это пока все. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и до новых встреч!